Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, сейчас такая достаточно горячая пора, в последнее время задают много вопросов по поводу того, что происходит с рублем и долларом, <coughs> на основе чего происходит укрепление, поэтому решил записать видео по этому вопросу. Итак, мы видим, что доллар упал, Ну то есть, в принципе, я практически везде говорю, с диапазоном для покупки 65-65 с 65 половиной рублей, продажи где-то в районе 69-70. Сейчас, соответственно, у нас происходит падение, падение курса доллара, укрепление рубля. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что является причиной, да, причины такого такого фактора. На самом деле здесь, как мне кажется, несколько факторов сразу наложилось. Во-первых, это аукционы Министерства финансов Российской Федерации. То есть, сейчас получается действительно рассматривать новый законопроект в отношении санкций для России. И я думаю, что с высокой вероятностью примут запрет на покупку российского госдолга, но текущие тех закона предполагает, что это не будет распространяться на выпуски, которые были сделаны до введения санкций. Поэтому мы наблюдаем, что с начала года Минфин изменил правила размещения облигаций, то есть он заранее не определяет размер эмиссии, то есть сколько он собирается заимствовать, вот сколько заявок дадут, он посмотрит, какие ему стоит удовлетворить и удовлетворяет. Поэтому, в принципе, идут рекордные аукционы по размещению облигаций Минфина. Что это значит для рубля? Что это значит для доллара? Это значит то, что международные инвесторы, которые все-таки, которым интересна доходность, рублевая, которым интересны текущие нормы доходности в рублях с учетом хеджи валютного риска. Эти люди привозят доллары в Россию, продают, чтобы участвовать в аукционе, чтобы купить ОФЗ и в дальнейшем, чтобы не исправлять эти нормативы, да, чтобы у них был портфель просто из этих облигаций. Это первый момент. Второй все-таки у нас идет период, это налоговый период, то есть здесь экспортеры немного давят на валютную выручку. Ну, на валюту, да, то есть предлагаю валюту, чтобы заплатить налоги в рублях. Ну и третий момент достаточно интересный, достаточно актуальный. И, и со многими ребятами я общаюсь, они соглашаются во мнении, что реально очень серьезных каких-то фундаментальных причин для укрепления рубля в принципе нету. Но всеми возможными способами тянут сейчас у нас экспирация. Что такое экспирация? Это окончание обращения срочных контрактов на срочном рынке и у вас всегда дальние фьючерсы торгуются дороже, чем текущий спот. То есть, дальний фьючерс, он всегда привязан к текущему курсу. То есть, если у вас текущий курс доллара ослабевает, то у вас и стоимость дальнего фьючерса тоже ослабевает. И в этом случае нужно понимать, что, допустим, при текущем курсе доллара там в районе 64.30-64.50, а трехмесячный фьючерс на доллар стоит 65-65.100. 65, 65 100. То есть, что это значит? Это значит, что вы можете спокойно, гарантированно в перспективу следующих три месяцев купить доллар по фиксированной цене 65 рублей 10 копеек. Что делать в такой ситуации? Что делаю я? Ну, лично я в такой ситуации все-таки беру на себя некую такую рисковую позицию, то есть сразу говорю, она спекулятивная, сразу говорю, что она рискованная, но чем я руководствуюсь? Я руководствуюсь тем, что Федеральный резерв Соединенных Штатов Америки по-прежнему сокращают балансы на активах, активы, вернее, на балансе. Я об этом уже много говорил, много рассказывал. То есть, темпы сокращения не уменьшились. По итогам февраля минус 65 миллиардов сократились активы. То есть, ликвидность изъяли доллару. Второй момент. Я думаю, что санкции в отношении российского долга в любом случае введут. Если введут санкции в отношении российского госдолга, то это приведет к тому, что фактически других инструментов покрытия бюджетного дефицита, если он в итоге произойдет, других способов наполнения бюджета страны, кроме как девальвации рубля, ну, то есть чтобы сделать так, чтобы у вас просто бочка нефти стоила больше рублей. Особо инструментариев нет. И в этом случае нужно понимать, что ликвидность правительства будет поддерживать за счет плавной, медленной девальвации курса национальной валюты. И я думаю, что действительно с принятием закона об экономических санкциях мы переставимся по уровням рубль-доллар где-то в диапазон 70-75, с предыдущего уровня 65-70, где-то в этих вот диапазонах будем находиться, будем торговаться. Вот такое вот получилось интересное видео, если оно понравилось, то, соответственно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, используйте эти возможности. То есть сейчас достаточно хороший момент для покупки доллара, я бы действительно его покупал. Покупать можно спекулятивно, покупать можно, покупать можно в, в, в инвестиционных целях, то есть долгосрочно, думаю, будем выше. Но, опять же, это для накопления, это для тех, кто доллара еще не купил, глобально, да, по-прежнему, там, вы должны при всем при этом понимать, что доллар не является активом, создающим прибавочную стоимость. То есть, более глубоко лучше погружаться, да, и в этом свете покупать компании экспортно-ориентированные раз, компании, которые, может быть, не так сильно связаны с государством 2, ну, в каком плане не сильно связаны, ну, то есть, государство не является контролирующим акционером, а «Газпром», а-ля «Роснефть» а именно такие более, больше частные компании да Лукойл Новотек Сургутнефтегаз Газпром Нефть металлургия это может быть НЛМК Северсталь Мечел вот на такие истории посмотреть. так что мне на это все надеюсь был полезен до свидания удачи